Всем здравствуйте! Видели несколько раз вопрос задавали по подушке Мирама. Сегодня хочу рассказать свое мнение о ней. Не рассказывал долго. Почему? Потому что заказал, купил и несколько месяцев пользовался. Сравнение свое мнение сформировать. Вот мнение сформировал, отвечаю. Подушка Мирама. Ну, чертежи есть в интернете, да, то есть, то есть вот так вот она выглядит. Там целая методика ее подкладывания, как ее класть. Я купил максимальный комплект еще и вот такую штучку, да, то есть там, если не ошибаюсь, 2400 рублей, может быть 2600, не помню сейчас точно за сколько я купил. Сразу скажу, мы продавать подушки не будем идти. Тот, кто разработчик этой методики, он сказал, что против, то, чтобы это было. Потому что сделал это для людей бесплатно, и люди должны бесплатно этим пользоваться. Поэтому, ну, я не буду продавать. Вот так вот скажем. Какое мнение? Штука работает, однозначно работает Однозначно ты чувствуешь улучшение Чувствуешь, как идет Тракция позвонков да, Разсоединяются позвонки, и ты чувствуешь Это какие-то межреберные да, То есть идет растяжение У меня, конечно, большой вопрос про колеоз Там говорят, что устраняет Это большой вопрос То, что растяжение позвонков после работы использовать очень удобно Сразу скажу, полный комплект Вот с этой штукой нет смысла покупать Не работает Вот эта штучка, она очень маленькая, очень слабая Полноценно саму из подушку использовать некомфортно, особенно когда ты подкладываешь ее под грудной отдел, то есть это между, между лопаток, вот сюда. Почему у тебя получается, у тебя голова... Сильно заваливается назад и очень дискомфортно возникает здесь. Под поясницу здорово. Игорь Александрович очень меня любит, вот, например, мой коллега очень любит эту подушку. Ну, дословно, да, он говорит, я на ней засыпаю. То есть чувствует такой комфорт определенный на ней. Что я заметил по себе? Есть видео, приложено оно в описании к видео, как растягиваться на валиках. Да? То есть с дыханием там, и прочее, на трех валиках. Единственный момент, что я хочу сказать, это ту методику, которую я предлагаю. Валики в сравнении с миром подушкой можно сочетать, да, потому что, вот, например, под спину я пробовал уже сочетать, под колени и под шею я подкладывал валик, а под э, там, грудной, ну, где подушку у меня миром, я там сдвигал, соответственно, у меня уже миром было Такая, скажем так, разница, а если я подложил уже валики под колени и под шею? то какой смысл мне, зачем мне нужна подушка Мирам, когда я могу использовать третий валик, да, и он бесплатно я его могу сделать. Из чего можно сделать эти валики, эти валики можно сделать в походных условиях из да, полтора полторалитровой бутылки с водой, может быть кому их мало увеличить до двухлитровых, там двух с половиной литровые разные в магазине бывают по бутылке, вы наполнением воды, вы соответственно, да, то есть увеличиваете их плотность, да, то есть сначала поменьше, потом побольше, побольше, побольше. Я вам так скажу, по мере правильного использования валика каждодневного, вы будете чувствовать, что валика вам будет не хватать. Как вы будете это ощущать? То есть, если вы легли, например, и вот как я вот указываю, что э, ладонь где-то от поясницы нужно подкладывать валик, ну, то есть это вот в этой части, на да, то есть получается ниже лопаток значительно, но выше поясниц, вы должны чувствовать дискомфорт. Да, то есть, или должно быть давление на позвонок или, может быть, даже болевое ощущение. Через минуту это болевое ощущение должно проходить. Через минуту-полторы. Если оно не проходит, значит, размер валика надо уменьшить. Если оно проходит, значит, валик правильного размера. Если вы легли, и болевого ощущения или дискомфорта натяжения нет, значит, валик надо увеличивать. Я вам так скажу. У меня, например, сейчас я достиг того, что мышцы уже растянуты настолько, что у меня валики достигают 32 сантиметров. Пример, да? Вот поэтому люди спрашивают, какой валик купить в магазине Не могу сказать какой да, Потому что они еще плюс проминаются и прочее То есть, Поэтому всегда все индивидуально У всех тело индивидуальное По мере расслабления, растяжения, эмоциональной нагрузки вот понервничал, да, валик надо уменьшать Потому что у тебя мышцы сжаты Подушка Мирама хорошо, классно, работает не уверен, что убирать сколиоз, как бы, то что идет расслабление по телу, это 100%, да, идет тракция, растяжения межпозвоночных расстояний, это однозначно работает. Другой момент, что смысл покупать, когда можно использовать бесплатно вальки. Каждому свое, каждый выбирает своего доктора, свой путь к восстановлению, облегчению, ну вот такая методика. Будьте здоровы! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.